Доброе утро всем, кто смотрит это видео. Мы находимся в самом эпицентре Голубятни. Я поставил на таймлапс, потому что они до этого так здорово взлетали, Синхроненько, а теперь они какие-то ленивые и не взлетают. И у меня нет безумно красивого кадра с летающими голубями, я расстроен. Вот, О, сегодняшняя площадка. Что-то опять. Опять что-то новенькое. Давайте посмотрим. Итак. Ну, собственно, вот эти. Господи. Они используют кучу разных креплений. Чтобы хоть как-то закрепить эти.. Ну, кстати, держатся хорошо. Эти штуки. Очень-очень странные. Я не знаю, что это для чего. Прикольные кольца для подтягиваний. Как вы видите, хлипкость. Хлипкость этой конструкции просто даже не нужно подтверждать. Забавные маленькие длинные брусья. Вот, блин, побольше бы именно таких брусьев бы делали. В нормальном качестве было круто. Это реально тема. Реально. Аналогичную штуку можно увидеть на видосах. Бисто, только они там еще высоко закреплены и это совсем становится круто может когда-нибудь в России тоже такие появятся шведская стенка, еще какая-то поломка еще шведская стенка и еще тренажерчик господи, какой это ужас и на это выделяют деньги тоже весь разломанный Поломанный. Печаль. Печаль. Ладно, как бы то ни было. Сейчас минус пять. То есть здесь, помимо того, что лед, еще и холодно. Не нравится мне такая погода, но выбора нет. Приходится тренироваться. Даже прогрыз этот турник, господи. Зачем кому-то было нужно грызть турник? Сейчас есть хотя бы один здесь нормальный, на нему будем заниматься. В общем, разминаюсь хорошенько-хорошенько. Вы тоже занимаетесь зимой на улице в минусах? Тоже хорошо-хорошо разминайтесь. Это важно, чтобы не получить травму. И будем делать круги. Вот так. Все, все как всегда. Ничего нового. Вот такая вот вышла тренировка Порядка 25 минут заняла и Из полезного интересного Как вы видели, на выпадах я Взял выпады с опоры То есть я либо держался за столбы Либо держался за вот эту маленькую перекладинку За тем, что здесь очень-очень скользко И можно получить травму Когда вы приседаете У вас идет нагрузка на колено сустав Если вдруг куда-то соскользнете может, конечно, не очень хорошо Сейчас люди просто-то, когда идут по улице, подскальзываются и разбиваются Когда вы тренируете еще вот. Чтобы избежать этого, соответственно, я решил делать выпады с опорой Потому что в приседаниях я контролирую, все нормально, но Если вы не чувствуете такой хорошей уверенности в приседаниях То тоже делайте их с опорой То есть держитесь за что-нибудь, это нормально И контролируйте тот вес, который вы переносите на руки То есть если можно просто положить, да, чуть-чуть держаться для опоры Можно прям держаться и отдавать вес в опору Соответственно, будет меньше нагрузка на ноги Ну, это все приходится с опытным путем Смотрите, экспериментируйте Главное, это здоровье, безопасность и прогресс Правильно, правильно Вот, на сегодня все Завтра увидимся на новой площадке Очень, очень хочу найти площадки, которые чистят Вот Потому что, блин, на льду делать все это дело не клево. Вообще. Даже отжимания на кулаках. Очень тяжело делать. Очень большая идет нагрузка на запястье. То, что разъезжаются. Вот такие вот дела. До завтра. Пока.